дорогие братья и сестры. В эфире беседы о православии в начале было слово ⁇ Меня зовут Евгения ⁇ В сегодняшнем выпуске мы поговорим о святом праведном Федоре Ушакове. Его память Русская православная церковь отмечает дважды в год, 5 августа и 15 октября. Федор Федорович Ушаков Родился 13 февраля 1745 года в маленьком сельце Бурнакова на Волге в небогатой дворянской семье. Мальчик рос в глуши деревенского поместья. Трое сыновей отставного гвардейца Федора Игнатьевича Ушакова воспитывались в строгости, приучались к деревенским работам по хозяйству. Федя с братьями и крестьянскими мальчишками Любил бегать на Волгу, купаться, ловить рыбу. Дворовый мужик Ушаковых Тимофей, лодочный мастер, научил Федю работать топором, конопатить и смолить лодку. А потом в сделанные собственными руками лодки они ходили под парусом по волке. То-то было радости. Эти начальные навыки очень пригодились будущему флотоводцу. Спустя годы, будучи взрослым, Федор любил вспоминать свое деревенское детство. Он рассказывал, как в отроческие годы хаживал со старостой села на Медведя. Значит, храбрецом он был уже тогда. Трусливый мальчик на такую охоту не пойдет, уж это точно. Благочестивое семейство Ушаковых состояло в приходе храма Богоявления на острове, что в трех верстах от Бурнакова. Храм этот, хотя и в весьма плачевном виде, сохранился до наших дней, пережив богоборческое лихолетие. Тут Федора крестили. Здесь же, при мужском Островском Богоявленском монастыре, была школа для дворянских детей, где он обучался грамоте. В 16 лет Федор поступил в морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге и окончил его в числе лучших учеников. По окончании корпуса он получил звание Мичмана, это в дореволюционной России был младший офицерский чин, и был приведен к присяге. Выпускник морского корпуса Мичман Ушаков был направлен на флот Балтийского моря. Северные моря редко бывают спокойными, и для молодого офицера это была хорошая морская школа. После успешного прохождения морской практики он был переведен на юг в Азовскую флотилию. В то время перед нашим Отечеством стояла задача возвращения России побережья Черного моря и создания Черноморского военного флота. В августе 1783 года капитана второго ранга Федора Ушакова направляют в город Херсон, где был основан порт. И шло строительство кораблей. В это время в Херсоне началась ужасная эпидемия чумы, смертельной болезни, с которой в ту пору еще не умели бороться. С начала эпидемии строительство кораблей прекратилось. Флотские команды были срочно выведены в степь, где был установлен строжайший карантин. Строительство Черноморского флота и само существование города оказалось под угрозой. В результате энергичных и умелых действий капитана Ушакова в его команде чума исчезла на четыре месяца раньше, чем у других, при этом в ней не было ни одного смертельного случая. А это означало спасение множества человеческих жизней. За умелые действия и сохранение команды Федор Ушаков был произведен в капитана первого ранга и награжден орденом святого Владимира четвертой степени. Трактатом между Россией и Турцией от 28 декабря того же 1783 года Крым был окончательно присоединен к России. Императрица Екатерина II издала указ о создании вахтиярской бухты бухте города-крепости Севастополь. В 1785 году из Херсона в Севастополь на корабле «Святой Павел» прибыл капитан Федор Ушаков. В скором времени он стал фактическим главой города. При нем стала закладываться материальная база Черноморского флота. Спустя два года началась русско-турецкая война 1787-1791 годов, которая стала страницей беспримерной славы Федора Ушакова. Хотя турецкий флот по силе своей, превосходил наш более чем в два раза, капитан Ушаков провел целый ряд грандиозных сражений, которые привели к полному разгрому турецкого флота. Первый крупный морской бой с турками произошел у острова Федониси. Русская эскадра авангардом, то есть передовой частью эскадры, которой командовал Ушаков, на голову разбила значительно превосходивших числом турок. Находчивый командир линейного корабля «Святой Павел» капитан Ушаков пренебрег тогда устаревшими морскими уставами и, несмотря на превосходящие силы противника, неожиданно атаковал турецкие корабли, сосредоточив огонь на флагмане, то есть на главном судне. Лишенный управления турецкий флот стал легкой добычей русской эскадры. Так впервые в открытом бою Малочисленный русский флот одержал победу над превосходящими силами противника. Начальствуя только авангардом, Федор Ушаков на деле руководил боем всей эскадры. Его личная храбрость искусное владение тактикой решили исход сражения в нашу пользу. Сам же капитан менее всего был склонен приписывать себе заслугу этой победы. «Я сам удивляюсь», – писал он, – «проворству и храбрости моих людей». Неустрашимость перед неприятелем капитан Ушаков черпал в твердом уповании на помощь Божию. В результате победы в войне с турками российское государство укрепило свои позиции на юге и твердо вступило на завоеванные берега Черного моря. Федор Ушаков получил чин контр-адмирала и в начале 1790 года был назначен командующим Черноморским флотом. Под его руководством шло строительство и укрепление Севастополя. В июне того же года флот под командованием контр-адмирала Ушакова одержал крупную победу в Керченском проливе, нанеся турецкой эскадре основательный урон. После Керченского сражения у моряков родилась поговорка «Где Ушаков, там победа».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 В августе флот под командованием Ушакова одержал уверенную победу у острова Тендра. И здесь численное превосходство не помогло туркам. Ушаков бил их не числом, а умением. Один флагманский корабль Ушакова, Рождество Христово, успешно вел бой сразу с тремя турецкими кораблями. Туркий адмирал успешно маневрировал и в сложном многоходовом бою переиграл противника. Турки не выдержали и обратились в бегство. Буй завершился мощным взрывом огромного флагманского турецкого корабля на глазах у всего флота, что произвело на турок весьма тяжелое впечатление. Князь Потемкин восторженно писал об этом императрице. Наши, благодаря Бога, такого перца туркам задали, что люба. Спасибо Федору Федоровичу. По возвращении в Севастополь, командующий флотом Федор Ушаков отдал приказ, в котором выражал благодарность всем, кто внес свой вклад в победу, и предложил отслужить всем флотам благодарственный молебен в церкви святого Николая Чудотворца за счастливо дарованную победу. А в городе продолжались строительные работы. Строился город, строились на верфях корабли. Империи отчаянно требовался собственный сильный флот. Готовясь к новому походу на русских, турецкий султан позвал на помощь флот из африканских владений. Турция намеревалась нанести решительный удар России, чтобы вынудить ее к заключению выгодного для турок мира. Среди командиров турецкого флота был прославленный алжирский паша Саид, прозванный «Грозой моря». Этот Саид-паша похвалялся турецкому султану, что привезет Ушакова в Стамбул в цепях в железной клетке. Когда во время сражения корабль Ушакова подошел вплотную к флагману Саид-паши, Федор Федорович, взяв рупор, крикнул «Саид-бездельник, я отучу тебя давать такие обещания». У Калиакрия, русско-турецкая война завершилась блистательной победой контрадмирала Ушакова. 34 русских корабля разгромили турецкий флот в составе 78 кораблей. В этом бою Ушаков принял удивительное по находчивости решение. Неожиданно для неприятеля, он стремительно провел свой флот между турецкими кораблями с одной стороны и непрестанно палящей береговой батареи с другой, отрезая застигнутые врасплох турецкие корабли от берега и вынуждая их вступать в бой. В этом бою в эскадре Ушакова потери составили 17 человек, а противник потерял десятки кораблей и тысячи моряков. Только на корабле Саид Паши, который едва не потонул от повреждений, было 450 убитых и раненых. «Великий, твоего флота больше нет» доложили турецкому султану. С тех пор имя адмирала Ушакова зазвучало для турок так страшно, что в городах и деревнях Османской империи турецкие матери пугали своих детей грозным Ушак-Пашой. Турецкий флот оправлялся от этого удара несколько лет. Наша победа создала угрозу потери турками своей столицы, и они вынуждены были подписать яский мир. В результате Россия получила земли между Южным Богом и Днестром. Турция отказалась от своих притязаний на Крым и признала его владением Российской империи. Все Черноморское побережье от устья Днепра до Крыма оказалось в пределах России. За столь знаменитую победу контр-адмирал Федор Ушаков получил орден святого Александра Невского. Наступила временная передышка. И Федор Федорович Ушаков снова возвращается в Севастополь. Здесь он приступает к починке кораблей, строит морские пристани, заботится о жилищных условиях матросов, обновляет и расширяет в размерах церковь святителя Николая Покровителя в море плавающих. По сохранившемуся свидетельству современников, адмирал каждый день бывал у заутренний, выстаивал обедни и вечерний Рабочий день его всегда начинался с молитвы. Трудами Федора Федоровича Ушакова в Севастополе выросли новые дома. Возникли хорошие дороги. На прибрежных холмах построены чудо-казармы. Каменные, покрытые черепицей, сухие и чистые. По его приказу был выстроен госпиталь для нижних чинов, а для отдыха матросов был разбит большой парк. А еще он помог решить проблему питания матросов. Для этого каждой корабельной команде были выделены земельные наделы, и капитанам было приказано обеспечить выращивание на них овощей для своего экипажа. В результате матросы были обеспечены свежими овощами. Так проявлялась постоянная забота Ушакова о матросах. Слегка перефразировав Лермонтова, о нем можно сказать «Слуга-царю, отец-матроса». В начале 1793 года императрица вызвала Ушакова в Петербург, желая видеть героя, стяжавшего такую громкую славу. Герой, по ее словам, оказался человеком прямодушным, скромным, мало знакомым с требованиями светской жизни. За заслуги перед Отечеством Екатерина II поднесла герою в дар Золотой складень Крест с мощами святых угодников. В том же году Федору Федоровичу Шакову был пожалован чин вице-адмирала. А тем временем французские войска захватили Ионические острова в Средиземном море, которые имели громадное стратегическое значение. Тогда Российская и Османская империи заключили союзный договор, чтобы вместе освободить Ионический архипелаг от французов. В войне с Францией русский флот под командованием адмирала Ушакова покрыл себя неувядаемой славой. Черноморская эскадра, пройдя проливы, соединилась с турецким флотом, и объединенные эскадры под началом Федора Ушакова начала боевые действия в Средиземном море. По велению султана, турки обязаны были почитать российского вице-адмирала как учителя. Да не и на собственном опыте знали его искусство и храбрость, и полностью доверили ему свой флот. Обстреливая из орудий береговые укрепления и высаживая десанты, корабли, руководимые Ушаковым, брали ионические острова, власть на которых принадлежали военному французскому командованию. Один за другим сдавались почти без боя остров Цериба, крепость Кансала и остров Зантея. Жители освобожденных островов встречали вице-адмирала Федора Ушакова с особенными почестями и радостными криками. Вслед ему бросали цветы.